Добрый день. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста. Ну, отлично. Приступим к нашему вебинару. Сегодня мы продолжим знакомиться с, ободу... с оборудованием TGNET, а именно рассмотрим управляемые коммутаторы L2, L2+, и L3-коммутаторы. Также, чем они отличаются, продемонстрирую вам Web интерфейс Command Line Interface и сценарий использования, где можно устанавливать, кому предлагать. L2-коммутаторы без поддержки POE начинаются с линейки S3500. В различных модификациях. То есть все линейки, которые выше 3500, далее идет 53, 5300 серия, L2 плюс коммутаторов, 55,00 серия и так далее. На данный момент компания e поставляет на рынок только три линейки коммутаторов, которые вы видите на ваших экранах, но линейка производителя на самом деле гораздо более широкая, поэтому если заинтересуют коммутаторы с расширенным функционалом, с поддержкой протоколов, которые не поддерживают данные модели, то я думаю под заказ можно поставить. Также есть серия POE коммутаторов, L2 гигабитных с гигабитными портами, с fast Ethernet портами и неуправляемые простые POE коммутаторы. Но мы в данном вебинаре их рассматривать не будем. Чем же отличаются L2 коммутаторы от L2 плюс коммутаторов и L2. -коммутаторов? Отель 3 коммутаторов 2 плюс коммутаторы работают в одном сентябре сети то есть работают с кадрами на втором уровне модели оси они для них неважно логическая адресация то есть ip-адрес они работают с мак-адресами оборудования в L2 плюс коммутатор добавлена функция стать routing, по сути это уже L3 коммутатор, но с ограниченным функционалом. Полноценный L3 коммутатор уже поддерживает функции протоколы OSPF, ну и также статичную маршрутизацию, более расширенный функционал. Также L2 плюс коммутаторы поддерживают мультикаст роутинг. И я думаю, это будет интересно тем, кто работает с провайдерами, самим провайдером при предоставлении услуг IP-телевидения и интернета возможны схемы использования коммутаторов коммутаторы поддерживают полный функционал L3 коммутаторов и L2 коммутаторов, которые предоставляют на рынке другие производители данного оборудования то есть можно использовать более старшие серии 53 и 53, 55 серии на уровнях агрегации, на уровнях промежуточной агрегации. Вот. ПОИ-коммутаторы используются, как правило, на уровне доступа. Вот. Уровень доступа – это самые ближайшие коммутаторы к клиенту, к которому подключается устройство будет либо компьютер, либо точка доступа, камера и так далее. Уже коммутаторы уровня доступа подключаются к коммутатору агрегации, на котором может быть настроена маршрутизация, статик-роутинг, либо, например, если это... Сеть провайдера или какой-то крупной организации, где настроена маршрутизация динамическая OSPF, либо даже BGP, RIP, либо aes Там уже установлены коммутатор L3 с поддержкой даже данного функционала. Вот. На картинке вы это видите. На, углах, на узлах промежуточной агрегации возможно использование серии 3500 либо 53.2.0. На комму... узлах агрегации рекомендуется использовать коммутаторы 53. либо 55. серии. Там возможно создание интерфейс виланов. Поддерживается функция. IP роутинг, то есть из L2 коммутатора коммутатор превращается в L3, осуществляется маршрутизация между сетями. Функция полезна. Даже для малых офисов, там где системный администратор хочет ограничить, разделить сети, например, бухгалтерия отдать создать одну подсеть для руководства, другую подсеть, это все можно осуществить с помощью интерфейс виланов вот а далее уже на коммутаторах более ниши модели это три пятьсот либо пои коммутаторов просто принять виланы с коммутатора агрегации и направить их на нужный порт. Вот. В данном случае используем маршрутизатора с, с, с, с, с, с таким набором функций не обязателен. Достаточно использования простого домашнего роутера, подключенного к коммутатору агрегации. Настройка связанности и настройка дефолтного маршрута на данный маршрутизатор. В данном случае интернет у всех будет работать. А уровни доступа можно настроить с помощью акцесс-листов. Акцесс-листы тоже поддерживаются всеми коммутаторами. Следующая картинка будет интересна провайдерам. Она отображает использование коммутаторов TGNet на уровне доступа с функцией с настройкой GMP Snooping. В настоящее время практически, наверное. Каждый провайдер предоставляет расширенный набор услуг помимо интернета. Это возможно предоставление телефонии IP-телефонии. Также много провайдеров предоставляет услуги IP-телевидения, поэтому необходима поддержка функции либо IGMP Snooping, либо MVR. Multicass VLAN Registration для предоставления клиенту этих сервисов. Также коммутаторы поддерживают Voice VLAN для приоритизации голосового трафика. Давайте теперь ознакомимся веб-интерфейса с настройками данного оборудования. Управлять коммутаторами можно как с веб-интерфейса, так и с помощью командной строки через Telnet. Также может, и коммутаторы имеют порт-консоль, с помощью которого можно подключиться локально и сделать, сделать какие-то первичные настройки. Вот. Веб-интерфейс выглядит так. Первоначальная страница, где вы можете посмотреть модель коммутатора, серийный номер, MAC-адрес, время. Ну, вся необходимая системная информация сразу перед глазами. В верхней части экрана статус портов. Данный коммутатор это 53 серия с SFP портами, поэтому они отображаются как SFP модуль. Активные порты, в данном случае это комбо порты, они Изернетовские, Вот это отображается как Ethernet порт, LAN порт, обыкновенно. Несколько меню: это Device статус, System Config, порт Configuration, расширенные настройки, настройки безопасности настройка управления и функционал по перезагрузке оборудования сбросов дефолтной настройки обновлению по экспорту или импорту конфигурации диагностика пинга ну с точки зрения Конфигурации и администрирования, я думаю, со мной администр... инженеры согласятся, что удобнее все-таки настраивать коммутатор с помощью командной строки. Поэтому давайте подключимся Телнетом. Если будут какие-то вопросы по веб-интерфейсу, то задавайте. дефолтный логинный пароль админ админу коммутатора. CommonLine интерфейс напоминает цисковский. Это даже очень хорошо, потому что не составит труда любому Инженеру, который когда-либо сталкивался с оборудованием CISCO, даже не имея определенных сертификатов, провести элементарные настройки. Подключиться, настроить. Ну, в режим конфигурирования также заходит, как и на CISCO оборудование, конф-т, конфигур, терминал. Коммутаторы понимают сокращенные команды, также кнопкой tab можно продолжать команду. Вот. Заходим в режим конфигурации. Здесь можно настроить hostname. Вот. Кнопкой shift вопрос выводится список возможных команд. Но основные Основная конфигурация это, наверное, настройка виланов. Создание виланов. Допустим, давайте создадим вилан 111. Можно присвоить ему имя. Например, вилан для голоса. VoIP. Все, вилан создан. Также мы прокинем его на порт. Командой Showrun, так же как и на мы можем просмотреть текущую конфигурацию оборудования. Здесь уже у нас созданы в тестовом режиме несколько интерфейс VLANов. То, что я говорил ранее, это коммутатор L2+, он уже поддерживает создание интерфейс VLANов, также осуществляется роутинг между этими сетями. Вот. Также можно настроить статичные маршруты. Например, сейчас я вам покажу. Заходим в режим конфигурирования. Например, интерфейс данная модель поддерживает 4 интерфейса на скорости 10 гигабит. Настройка Виланов осуществляется аналогично Cisco просто и понятно. Режим порта, то есть транк либо Access. Давайте switchport mode транк. Trunk. Switchport Trunk Allowed и добавляем необходимые виланы. Наш вилан. Давайте первый добавим. И у нас еще есть 25 и 20. Все довольно просто. Здесь также я настроил Spanning 3, а именно Multiple Spanning 3 MST, проверил, проверил совместимость с другими оборудованиями, то есть полностью все протокол, протоколы совместимы STP, RSTP, MSTP и работает с производителями другого оборудования. Проблем с этим не возникает. Если вдруг у кого-то есть вопросы, можно ли <связать> агрегировать оборудование TGNet с другими производителями, не будет ли при этом каких-то проблем. Давайте 22-й порт, настроим Access, Switchport Access, LAN, допустим, 111, Switchport, Mode, Access. Экзит, экзит. Рассмотрим конфигурацию. Вот наш. Здесь отображаются созданные ГЛАНы, их имена. Уровни доступа созданы. Создаются также есть привилеги, привилегированный режим. Если привилегированный режим не указан, тогда чтобы зайти в режим Enable на коммутаторе для настройки, используется enable пароль, который также здесь можно задать. Вот функ... функция p который которая у нас включена для маршрутизации. Вот дефолтный маршрут у нас на наш маршрутизатор. Вот я упоминал, что коммутатор... коммутаторы поддерживают MVR. Multicast VLAN Registration для предоставления услуг IP телевидения абонентам. Эта функция совместно с функцией IGMP Snooping будет просто необходима для провайдеров. Spanning 3 также оборудование поддерживает DHCP Snooping. Для защиты от... DHCP-Snupping служит для защиты сети от злоумышленников, которые, например, могут раздавать или получать IP-адреса, занимать весь пул. Здесь настраивается. Доверенный порт, которому мы доверяем, который может при, принимать пакеты от DHCP сервера. С других портов э, какой-то псевдо CP сервер уже нашим устройствам IP-адреса раздать не сможет. Тоже полезная функция. Также коммутаторы поддерживают Link Aggregation протокол для объединения нескольких физических интерфейсов в один логический. Тоже довольно такая полезная функция, наиболее часто используемая. Ну, собственно, пробежались по основным командам, которые наиболее часто используются в построении сети Продемонстрировал вам веб-интерфейс, командную строку. Если есть какие-то вопросы по коммутатору, задавайте. Спасибо за внимание. До свидания.